В дебрях амазонки. Однажды в компании туристов-фанатиков экзотики услыхала я эту замечательную историю. На мой вечный вопрос, что имеет кто сказать за Одессу, отозвался путешественник, побывавший почти во всех удивительных уголках земного шара. У вас в Одессе, к сожалению, не бывал. Но вот история для вас у меня найдется. Не так давно посетил я Эквадор. Пригласил меня в эту сказочную страну мой друг Коста коренной эквадорец с явной примесью индейских кровей. Целую неделю колесили, бродили мы с ним по всем достопримечательностям. А под конец моего визита Коста решил сделать мне подарок. Сюрпризом оказалась поездка в настоящую деревню индейцев на одном из притоков Амазонки. Мы запаслись подарками, и сперва на машине, а затем на моторной лодке, почти целый день добирались до места. Деревня имела свой колорит, но была уже испорчена цивилизацией. На жителях обычная одежда, техника всякая, Недавно сюда провели электричество, школа, больница. На мой неудоумевающий взгляд Коста ответил с улыбкой – не парься. И потом и в самом деле все наладилось. Оказалось, что за определенную плату местные жители оказывали тебе гостеприимство и одевая национальные костюмы – это были набедренные повязки гирлянды цветов, изображали ритуалы и обряды своего племени. Словом, любой каприз за ваши деньги заправлял этим всем, назовем его художественный руководитель или коммерческий директор по имени Хорхе, худой седовласый старик, гордый профиль которого подчеркивал в нем потомка конкистадоров. Пока индейцы готовились, нас угощали всякой снедью, а потом начался концерт. Флейты, бубны, танцы. Лучше и быть не могло. Стемнело в джунглях, быстро темнеет. Официальная программа была закончена. Но не мы, не местная самодеятельность не хотели расходиться. Разожгли костер. Откуда-то появилась гитара. Оказалось, что Коста отлично играет и поет песни, полные латиноамериканской страсти. Всем было хорошо. Желая ответить чем-то приятным своему эквадорскому другу, я взял инструмент и тоже спел, но уже по-русски. Какую песню? Ну да, про Костю Марика, только вместо Костя я пел Коста. Шаланды полные кефали, в Одессу Коста привозил и так далее. Мой друг был в полном восторге. Но вот с Хорхе, Творилось что-то невообразимое. По его щекам текли слезы, руки дрожали, и, преодолевая какой-то барьер, еле шевеля губами, он сказал на чистом русском «Хорхе» — это на испанском, а я-то вообще Георгий, Георгий, Жорик, Жорик из Одессы! Дальше шла целая повесть, как в конце 80-х он сбежал с советского судна, потому что все остычертело, и нищая жизнь, и коммунистическая идеология, и неверная жена. С собой было немного денег и сносный испанский. Он бомжевал, голодал, бегал от полиции, переходил границы, а потом осел вот здесь и уже почти 30 лет живет среди индейцев. Три жены, 14 детей, внуков и не сосчитать. Всем доволен, можно сказать, счастлив. Но эта песня его взволновала, и он тоже хочет спеть. И вот представьте себе, ночь в дебрях притока Амазонки, костер. Гитара-посты, флейты и бубны индейцев, И ко всему этому хриплый голос Хорхи Жорика из Одессы. Как на Дерибасовской угол Ришельевской, А восемь часов вечера разнеслась весть У старушки и бабушки, бабушки и старушки, Четверо налетчиков, Отобрали честь. Упс-топс, перебетутся, бабушка здорова. Упс-топс, перебетутся, хавает компот. Упс-топс, и мечтает снова. Упс-топс, перебетутся, пережить лед.